19 листопада 1990 року. Сессийный зал Верховной Рады УРСР. По сути дела, мы только начинаем системный, объективный анализ нашей истории. Но уже сегодня понятно, что она гораздо сложнее неоднозначнее, чем считалось раньше. Как нам видится развитие отношений между... Украины и России. Наши отношения могут развиваться только на принципе равенства. Я хочу подчеркнуть, мы будем следовать ему во взаимоотношениях с республиками. Я категорически отвергаю обвинение, что Россия сегодня претендует на какую-то особую роль. Россия не стремится стать центром какой-то новой империи и получить преимущество по сравнению с другими республиками. Россия более чем другие понимает всю пагубность такой роли, поскольку именно она в течение долгого времени исполняла как раз такую роль. Что это ей дало? Стали россияне от этого свободными, богатыми, счастливыми? Вы сами знаете, как обстоит дело. История научила нас, что не может быть счастлив народ, господствующий над другими. Разве катаклизмы 17-го года не явились закономерным результатом этого пути? Разве не подтверждает этого история всего человечества? Мы категорически противники унитарного государства. В нем ни на один народ не получает благоприятных условий для своего развития. Ни самый многочисленный, ни самый малый, ни один не процветает. Нам следует как можно быстрее устанавливать новые контакты, основанные на обоюдном выгоде и интересе. Тысячи предприятий ждут. Сегодня у нас есть реальные возможности открыть совершенно новую страницу своих взаимоотношений. Надо сделать этот шаг во благо украинцев и россиян во имя процветания суверенной Украины и суверенной России. Спасибо.